Евгения опрос задала, как определить, как рассчитать людей. Ну, это HR, это отделы по управлению персоналом часто спрашивают, сколько же лишних ремонтников, да, или там, сколько у нас инженеров есть. Вот так, к таким подвохам мы должны быть готовы, что вас и служба персонала оценивает, вообще говоря, кого бы из вас убрать? Ответ на вопрос сложный. Как я бы начал отвечать на такой вопрос? Начинается он с определения общего доступного времени, ну, видно, да, здесь, наверное, количество человека дней. То есть мы выясняем, какое производство, какие смены у людей выходных, отбулок, больничных. Понятно, да, это история, которая фиксируется в ваших системах управления персоналом. То есть мы выводим некое максимальное время, вот, 172 чистых доступных человека дня. То есть ваш ответ, придя на работу каждый день, он может быть использован, исходя из этого показателя. То есть вы за это ему, как бы, платите деньги. А дальше начинается вопрос, как вы эти 172 человека дня вы можете спланировать? То есть время включения гаек, ну понятно, да, то есть следствие у нас, тресарные операции, сварки, сварочные, монтажные там, лазит по трубам. И это вот время, которое вы должны его непосредственно, эту работу, утилизировать. ну опять-таки в мире мы, на наш опыт сложно ориентироваться, никто не считает в России его. В мире считается, вот, 70% максимально допустимо времени считается прям мировой класс. Мы ну, понятно, чем меньше, тем меньше. Аналогично вот ОИЕ, то, то, что мы говорили, эффективность оборудования есть. Ну, у нас его вообще никто не считает, а мы его так просто фокандируем. То же самое по этим человек часам Вы можете иметь, ну, 100% доступность этого персонала, да, он пришел на работу, производительность у него Высокая, он быстро открутил-закрутил гайки. Но после него, после его работы на следующую смену там, оборудование агрегатов отказал. То есть реворк, так называемая, переделка этого заказа. Ребята на месте, быстро крутят гайки, но плохо. Вот Имеет смысл держать с таким низким показателем эту бригаду или этих людей? Это вопрос там либо обучения, либо, значит, соответственно, инструмент, либо, вообще говоря, вот, планирование, как они ходят. Этим надо управлять, короче говоря. Я думаю, что все вы знаете, если там, посмотреть оптимальное время или максимальное время включения гаек и задержки, которые происходят, во ну, времени включения гаек. Неплановые работы, да, то есть они бегают по цеху, соответственно, перемещаются, да. Поезд записей, у нас самая популярная история, когда мастер сам идет на склад, ждет выдачи запчасти, и там вся бригада сидит где-то курит. Ожидание доступности, то есть когда вы пришли, оборудование не отключено, не готово к ремонту, ну и ожидайте вот они смешные, вот Ну, много таких факторов, и все они как бы приводят к задержке вот этого самого времени непосредственно работы, хотя они все обычно включаются нормативы. То есть ожидание, подготовка документации, уборка. Но это, это то время, которое вам не касаетесь оборудования. Второй момент – это использование нормативов. В любом случае нам, ну, работы надо нормировать. У нас есть там понятие нормативная база. Вот кого вы хотите сокращать? Цеховой персонал, специалий в ремонтном цехе значит, сокращать, либо подрядчика отзымать. То есть всего для этого нужна нормативная база, которая говорит, что надо столько-то человек часов по нормативу, да? И вот об этом ломаются многие проекты. Вы не знаете, сколько вам надо человека часов. Никто из вот, сидящих в зале не знает, сколько людей нужно на ремонт, скорее всего. Всегда вот эти вопросы там неточности и прочее, прочее, как бы, цифры нету почти никого. Но если бы она была, мы ответ на Евгения дали бы каким образом. У нас есть нормативы на наши работы. Некий состав операции и есть заказы. Вот те самые заказы, которые в нашей системе афрутаирован, выдает есть, инженер по планированию непосредственно людям. Там есть операции, текст, часы Если у него, ну, так называем балансировка, совпадает с количеством плановых заказов по оборудованию, с количеством здесь ошибки, да, ошибки, количества людей по специальностям, я могу сказать, что у меня здесь пятого разряда не хватает, веха много, славщика мало. Понятно, да, идея? То есть. Эта идея реализована в системах АСУТАИР, некоторых, именно как функциональность планирования. То есть, когда вы нажимаете кнопку Спланировать, видите, какие операции, на каком оборудовании, кто делает и сколько у вас таких людей есть в наличии. там их смен, отгулов, и прочее. Сделав такое упражнение, вы, Евгений, ответите, кого можно уволить, кто лишний. Ну, соответственно, эта идея еще балансировки доходит до списания, то есть до смен, можно выдавать уже заказы людям конкретным с этой специальностью, управлять уже людьми на этапе смен. Чтобы вот эта вот картинка красивая заработала, нам нужны нормативы, да, нам нужны перечные оборудования, нам нужны люди, которые это будут делать. Механик, вот наш классический механик, он не, заним... не может заниматься такими задачами. Да, он бегает там по установкам, с подрядчиками разбирается, ищет, там, то, пистей, как ни странно. Поэтому мы говорим, что ответ на этот вопрос это создание новых ролей, это инженер по планированию, который, собственно, определяет, сколько людей нужно на этих объем работ и отвечает на вопрос, что на никого не хватает. Новая философия есть, как считать этих людей, сколько их надо. Есть западные книжки, да, в которых соберется, вот вам количество ремонтников, вот вам количество этих планировщиков, инженеров по надежности, исходя из количества долов специалей, там, ремонтов. То есть некие такие базовые ориентиры, они есть. Привет, я мультяшный робот «Простоев нет».